Друзья, следующий наш отель это Astentida камелия Селин, Также находится в Сиде, вот таком уже более уютном, как вы видите, месте. Ну, давайте, в общем, все вместе с вами и посмотрим. Друзья, вот здесь как раз у нас находится территория отеля, она не такая гигантская, но достаточно большая. Здесь три отеля сети Селин, да, и соответственно можно спокойно пользоваться общей территорией. Ну здесь видите, вот мы здесь с вами были в лобби, там номера, здесь соответственно бассейн, территория и выход к пляжу, пляж песчаный. Сейчас мы оттуда пройдем. Как я говорил, мы с вами выйдем на территорию, мы уже по ней прогуливаемся. Сегодня, кстати, погодка опять же отличная, тепло, но не прям жара, все-таки апрель месяц, но тем не менее, очень хорошо. Да, детская зона есть, небольшой детский клуб без аквазоны, большой бассейн, шезлонги возле бассейна. Все уже работает, как видите, гости уже отдыхают. Ну вот здесь прямо сразу есть выход на пляж. Очень красивый, живописный, на самом деле все очень аккуратно и красиво, как видите, даже периво сделано в форме дерева. не гигантская, но очень компактная, не кажется маленькой и... В общем, очень уютная и, и не только уютная, но еще и красивая, еще и практичная, удобная. Давайте с вами все-таки выйдем на пляж сейчас, посмотрим, как у нас расположены шезлонги, какой вход в море, везде песок, прям песок. Здесь можно от песка помыться, смыть себе этот песок. Большая, большая, видите, береговая линия, обычно бывает маленькая. Здесь, да, большая береговая линия, можно туда пойти разгуляться. Ну, конечно же, здесь барк свой, собственный вам было некуда было грустно если захотелось попить что-то пожалуйста как видите пляж здесь полностью песчаный даже камней абсолютно нет соответственно заход тоже полностью песчаный. то отличает здесь cd особо отлично да видите полностью песок песчаный вход вход пологи так что если вы любите песчаные пляжи песок вам как раз сиде очень хорошо подойдет вот смотрите, как я и говорил сейчас, что Камелия состоит из трех больших отелей. Скажем, такая сеть. Камелия Селинка мы были вон там в том отеле. И, соответственно, Камелия Fulia вот здесь. И еще Кэкла будет за ним, соответственно, сторонки. Вот несколько корпусов. сети отелей Камели, конечно, это самый Селин, самый премиальный, самый близкий к морю и так далее. Территорию, конечно, говорил, можно пользоваться одной. Ресторанами можно пользоваться, но с другими ресторанами вход между ними будет 5 долларов с человека. Вот. Ну, много чего есть. И теннисные корты, и футбольные поля, и огромная территория, конечно же, пляжа. Стили у всех разные. У такой вот восточный стиль, все в белых цветах. Голубые да. бассейны, а сели немножко в другом. Таком, я бы сказал бы, наверное, делюксовом каком-то варианте, да, где более премиальные вещи. И вот сделан в более таком простом стиле, но с акцентом на другие детали совершенно. Здесь есть амфитеатр. Понятно, где проходят всякие мероприятия. и вот соответственно мы пришли тоже к территории той же территории селин здесь есть огромный скажем так, аквапарк бассейн анимационные программы здесь проводятся горки аквапарк детский клуб. Обращу внимание, что находится в тени деревьев. Здесь можно поиграть спокойно детям. Здесь, конечно, закрытая часть его, где проводятся всякие мастер-классы там и так далее. И открытая. Большая территория. Очень большая территория. Я здесь не был ни разу, но мне здесь нравится. И вам тоже 100% нравится. Селин-клаб. Мы сейчас с вами посмотрим номера вот в этом отеле, который сделан в таком Интересно в восточном стиле, поэтому пойдемте заглянем. Вот такие коридорчики, красивые, с орхидеями. Это номер стандарт, плюс дополнительная кровати. Вот кровать здесь сразу душевая. Слушайте, ну прикольно, такое все стильненькое. Кстати, опять же, обращу внимание, mm -hmm. что номера большие просторные. Выходим на балкон, и как раз, чтобы вам было понятно, где мы находимся, вот такой вот балкончик свой выхода на территорию здесь у нас бассейны вот мы сейчас с вами зона аквапарка вот он у нас пляж вот он у нас камелия селин да сейчас мы находимся в камелии Club с вами вот с таким красивым дизайном мы сейчас отели Club селин это сьют с двумя спальнями да, номера хорошие, огромные, просторные, но к сожалению нам не удалось посмотреть номера в самом селении, да, потому что все номера заняты, ну или нам говорят, что не заняты, в общем, не показали. А здесь, пожалуйста, лозан сьют с двумя отдельными спальнями. Все очень светлое, все очень чистое, балкон, в общем, все расположено с видом на за вот красивые красивое здание. Вы видели, да, номера огромные. Еще раз, какой плюс большой, то что здесь большая территория, неважно где вы живете, можете использовать ее как удобно и свободно перемещаться по ней.